Всем привет! С вами на канале «Заметки нумизматов» снова я, Сергей Романов. Поговорим о чешуе. Когда я показываю друзьям далеким от коллекционирования монеты, большая и красивая имперская медь или рубли 18 века вызывают у них одобрение. Они им нравятся, люди спрашивают, что это, кто есть изображен, какой год. Но когда я демонстрирую коллекцию царской чешуи, то часто наталкиваюсь на недоумение, на безразличие, непонимание. Дескать, ну что это за мелочуга вообще? Ну покажи лучше рубли. И приходится доставать монеты из холдеров, показывать, объяснять. В общем, проблема с коллекционированием чешуи в том, что людям со стороны она кажется безликой. Там нет красивых портретов, таких как, например, на европейских талерах того же периода. Или каких-нибудь дат и связанных с ними событий в голове у людей. Но на самом деле на, на чешуе есть и красивые портреты, и даты. Просто эта эстетика, она не видна невооруженному глазу. Поэтому давайте сейчас поговорим про портретные монеты русских царей. Такие тоже были. И начнем с Василия Темного. Это первый русский правитель, у которого достоверно имеется портретная монета. И подтверждение этого мы находим в книге Соболевой «Русские печати». Ни для кого не секрет, что изображения на портретах, на монетах и на печатях были одинаковыми. И вот между 128 и 129 страницей мы находим портретную печать Василия Темного. Полагаю, ее можно считать одной из первых портретных монет русских князей. Как минимум такой, у которой есть художественное сходство между монетой и человеком, который на ней изображен. К сожалению, история не сохранила жизненных портретов Василия Васильевича, поэтому мы не можем судить, насколько это изображение верно на самом деле. Однако нельзя не упомянуть в этой связи портретную монету Дмитрия Константиновича Нокте, князя Суздальска-Нижегородского который тоже изображен на огромной а, плюхе. Однако вот там совершенно схематичное изображение человеческой головы, и ни о каком художественном сходстве речи не идет вовсе. А теперь давайте перепрыгнем сразу на много лет вперед а, к портретной копейке Бориса Годунова. Это, пожалуй, самая известная портретная копейка в царском периоде. И одна из немногих, а, у которой четко известна дата происхождения – 1600 год. На лицевой стороне она несет три загадочные буквы. БМО или МБО, в зависимости от точки зрения коллекционера. Это, эта надпись может означать как и Борис Асподарь Москва, так и Божьей милостью Асподарь. Начало фразы в легенде монеты, известная всем коллекционерам 18 -шки. Однако монеты Годунова на самом деле лишь тень от чекана Ивана Грозного. Но давайте по порядку. После реформы Елены Гвинской в 1533 году в результате которой произошла унификация всей монетной системы Объединенного Русского Государства, княгиня упразднила наследие удельных княжеств, когда каждый населенный клочок земли чеканил собственную монету и ввела общие принципы оформления. А на копейке изображался копейщик, на деньге сабельник, на полушках и пулах птички. Однако прежде, чтобы приучить население к новым правилам, Копейки чеканились с сабельником. Это было такое специальное нововведение, чтобы приучить людей к новой системе. Но она была в другом весе. Соответственно, эта копейка известна в нумизматической среде как сабельная или мечевая копейка Ивана Грозного. Начало правления Ивана Грозного ознаменовано появлением еще пары таких же схематически оформленных монет, но уже с копейщиком на Псковском и Новгородских дворах. Обе они известны э, как э, под псевдонимом монета «Князь Игорь». Однако впоследствии э, ситуация на, э, с изображением э, всадника на копеях начинает меняться, и он все больше и больше начинает напоминать человека, э, схожего стилистически, изобразительно, с великим князем. Но нам о многом говорит э, разгром опричниками Тверского двора, э, когда Тверской двор изобразил на деньге э, Ивана Грозного в великокняжеской шапке. Форма главных уборов в системе декларативных изображений занимала едва ли не ведущее место еще с XV века. А в системе символов того времени это означало, что Тверской двор поддерживает Ивана Андреевича Старецкого, последнего удельного князя на Руси и главного соперника Ивана Грозного. Царь э, Грозный воспринял это как личный вызов и вместе с Тверским двором сжег и Тверь, и большую часть земель когда-то независимого княжества. После этого изображения на копейках были лишь в короне и несли все больше и большее сходство с самим царем. Рассмотрим это на примере копеек новгородского двора. Ради интереса набейте в гугле «реконструкция внешности Ивана Грозного», и вы увидите, насколько его профиль, изображенный на копейках того периода, действительно ну, был схож с оригиналом. И как он изменялся на протяжении лет вместе с чеканом этих копеек. Особенно обратите внимание на последнюю копейку новгородского двора, которая называется Фан. На ней резчик умудрился воплотить реальное сходство между прототипом и изображением на монете. Не забывайте, что ему приходилось работать с монетой размером всего лишь 15 мм. А на этом сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите ваши вопросы в комментариях. Пока-пока!